Вот, вот это все, себя чувствовать лучше, лучше чувствовать свой организм что, ну, и других Отлично. людей понимать и воспринимать. Хорошо. У нас 19.00 Евгения, модератор наш, тоже с нами, и мы давайте начнем, хорошо? Окей, Сначала я, я скажу вступительное слово. Доброго-доброго понедельника, друзья! Мы начинаем нашу запись. Сегодня понедельник, а это значит проект «Люди вне профессии» снова с вами. Мы приветствуем наших участников, и я в двух словах расскажу о нашем проекте. Проект «Люди вне профессии» существует уже более пяти лет. За это время он разросся на три города – это Москва, Санкт-Петербург и Минск. Основательницей проекта «Люди вне профессии» является Екатерина Баринова. Когда она запускала проект, у нее уже была своя компания по декору, по озеленению, и она начала делиться с людьми своими осознаниями, своими и лайфхаками, и поняла, что это вдохновляет людей, что это нужно людям. Поэтому создала такой проект, чтобы это делать в таких более глобальных масштабах. С тех пор «Люди вне профессии» — это такой профориентационный проект, куда мы приглашаем очень интересных спикеров. Каждый понедельник — это люди из разных абсолютно сфер, которые готовы рассказать свой опыт, как свое дело, найти свое, во-первых, дело жизни, как найти баланс между рабочим и личным, и как улучшить свое качество жизни. И мы решили вдохновлять людей на такие же качественные изменения. Поэтому ценности нашего проекта — это здоровый образ жизни, путешествия, развитие, гармоничные отношения. Если вам это интересно, то присоединяйтесь к нам. Сегодня нашим спикером будет Владимир Есюкайтис. Это бизнесмен, психолог и один из основателей центра ДМ, это Центр индивидуального развития в Минске. И сегодня он расскажет, как, как найти себя, как найти свой путь, а самое главное — как э, быть при этом счастливым? Вот Я передаю слово Владимиру. Владимир, расскажите, у вас был бизнес такой налаженный, э, и как вы стали психологом, и как вы пришли к этому пути? Mm -hmm. а, только секундочку, я забыла поприветствовать еще раз наших участников. Я приветствую наших участников и говорю только то, что пишите, пожалуйста, свои вопросы в чате, я их буду видеть обязательно и озвучивать Владимиру. Угу. Владимир, вам слово. Всем добрый вечер. Рад вас всех слышать, видеть и, <соценно> и чувствовать. Да, на самом деле, вы правильно сказали, Александра, был бизнес, была жизнь определенная. Вот. Только, скажем так, почти... 35 лет пришло какое-то такое понимание, что э, жизни есть, а жизни нет. Ну, такое интересное чувство, что, знаете, как день с рука, то есть просыпаешься утром, там, на работу, там дела, еще что-то, потом вечер, потом сон и так далее. Вот. И, и с каждым разом все было как-то сложнее себя Убеждать, что ли, уговаривать, вот, чтобы делать это дальше и дальше и дальше. Вот, поэтому я уверен, исходя уже из моего опыта сообщения с разными людьми, с клиентами, которые приходят, что у каждого человека наступает такой промежуток времени, такой период, и от него зависит, как дальше он будет развиваться. Вот, а, Значит, ну у меня получилось так, что мне нужно было все делать самому, искать самому, выбирать самому. Вот. Но попадались просто люди, которые мне в этом... Вот, и все началось элементарно. Однажды, пять лет назад, я просто не смог встать в свой офис... Просто, просто не смог физически, а, вот, провалявшись какое-то время, ну, вроде бы нормально, вроде здоров, но не могу встать, вот, а потом началось все хуже и хуже и хуже, то есть, потом я не мог спать, потом а, просыпался в 5 утра, там, все панические атаки и так далее, и так далее, и так далее, вот. А, Значит, ну, естественно, я как любой нормальный человек стал это все дело шлифовать всевозможными продуктами, ну, в первую очередь алкогольными, ну, чтобы как-то мне выйти из этого положения. Оно какое-то время помогало, но потом стало все хуже, вот, потому что, ну, просыпаясь в 5 утра, уже, ну, алкоголь принимать не будешь, а ты уже проснулся, и опять с этим нужно как-то жить. Вот. А, поэтому стал... Ну, меня очень, очень в разные места заносило. Я попал в ортодоксальную секту, очень жесткую. А, да, ну, как бы да, в Беларуси, ну, не знаю, существует она на сегодняшний день или нет, но там было очень-очень-очень жестко, там были жесткие практики, там, ну, в общем, там Люди практически неделями не ели, сидели в лесах, вот. Ну, благо, моя жена, на вовремя это все заметила, потому что я перестал вообще воспринимать реальность, воспринимать действительность. И такими ее усилиями, еще усилиями некоторых людей мне удалось оттуда выйти. Вот, ну, поэтому, видите, у меня очень разносторонний опыт, и на сегодняшний день, ну, то есть я могу уже определять такие организации, и, в принципе, я могу работать с такими людьми, помогать им выйти, потому что, ну, без, на определенной стадии нахождения там, без посторонней помощи практически невозможно оттуда. Вот. Ну и при этом остаться ну, нормальным, вменяемым, без клиник, там, без лечебниц. Вот. А, Владимир, так. у вас очень тернистый путь такого духовного поиска. Все-таки, в нормальное состояние. Хорошо, что у вас была жена рядом, близкие люди. Как вы пришли в психологию и вот как вы вырулили все-таки? Значит, дальше, ну, с течением обстоятельств, жизнь меня свела с человеком, который мне показал этот путь. Это Бугулов Денис Русланович. Вот. И на протяжении ну, приблизительно четырех, может даже пяти лет, четырех, вот, мы как-то вместе с ним взаимодействуем. Вот, сначала это было просто обычное обучение, одно, второе, третье. Вот Он же познакомил меня с джиотиш, вот, какие-то тантрические практики. Все это тоже познакомил он. И с психологией познакомил он изначально. Потом я уже там дополнительно получал образование. Вот, поэтому и как только ну, скажем, меня столкнула жизнь с ним, я увидел и понял, что это за человек, вот, и просто, просто пошел за ним. Ничего не думая, не предполагая, и на тот момент у меня даже мыслей не было, что я смогу в этой сфере как-то развиваться, еще помогать людям. Ну, то есть на тот момент я просто хотел решить свои проблемы, и дальше развивать свой бизнес, вот. и, ну и спокойно жить. Но чем больше я увлекался джиотиш, тантрой, психологией, тем больше меня туда затягивало. И через какой-то промежуток времени я понял, что ну, уже практически не могу полностью отказаться от этого. То есть я в любом случае буду как-то в этом развиваться. Но на тот момент я тоже понятия не имел, как это, что это. Вот. Ну, Денис Русланович тоже подсказал, объяснил все вот эти вещи и я просто сделал определенный выбор. Я решил полностью перейти уже только исключительно а, психологию. А, в основном бизнесе, а, ну, скажем так, я его в параллель просто веду, делаю какие-то вещи такие, но туда основное внимание не направляется, потому что а, ну, очень-очень много здесь сейчас всего. Очень много людей, очень много а, и обучение параллельное все время идет. А, вот. Поэтому вот. Владимир, тут вопрос от нашего участника: а в какой сфере был бизнес? Потому что как а... можно бросить по материальным меркам обычных людей бросить бизнес и уйти в психологию как-то вообще рискованно. Ну на, ну на самом деле я считаю, что бизнес можно сделать из всего. Ага. И опять же примером тому учителя а, психологии Денис Русланович Бугулов. Он сделал очень хороший бизнес в этом. Вот. А чем и... вы занимались? Каким вы бизнесом? А, бизнес у меня был а, по очень-очень сложному оборудованию для горнодобывающей нефтехимической промышленности. То есть, а, да, это не просто были продажи, а, а это было, а, скажем, до изготовления здесь в белорусских Реалиях это во всю. Конкретно вы учили, вот вы упоминали джотиш и тантру. Э, для некоторых, может быть, наших участников это незнакомые слова. Можно ли сейчас пояснить, да? Да, да, и конечно. И как это поменяло ваше состояние? Как mm -hmm. это поменяло ваше внутреннее состояние? Как это повлияло на качество жизни? А, хорошо. Значит, смотрите, а, джотиш — это... Ну, многие называют это ведической астрологией, <clears throat> но, по сути, это неправильно. Uh, физическая астрология – это аспект джиотиш. Uh, джиотиш – это наука о системах. Uh, потому что человек – это тоже некая определенная система. Вот. И джиотиш просто раскладывает человека вот на всякие разные составляющие. Uh, ну Я это называю энергией, ну, чтобы проще было. Да? И вот в каждом человеке есть uh, две основные энергии. Да, то есть одна энергия это которая означает его среду то есть это то а, та энергия в которой он родился и это как правило на девяносто процентов он в ней останется на всю жизнь вот а, то есть и исходя из того в какой среде человек родился то ему а, подходит определенный вид деятельности определенный вид жизни вот и есть, еще, ну, и есть еще такое понятие, как состояние человека. Ну, то есть, если разложить в процентном соотношении, то, допустим, среда влияет на 60%, а состояние влияет на 40%. Но это будет очень грубо, но так для понятия. Вот. А состояние – это то, та энергия, которую человек может менять в течение жизни. И если над этим работать, в этом направлении, то он может изменять, развиваться, расти. Вот. И я просто понял, что а, та энергия, а, в которой я был рожден, она вообще предполагает принципиально а, другое, а, другой образ жизни, а, другое, а, другое осмысленность жизни. Вот. Поэтому так получилось, что... Ну, Возникли такие проблемы, страдания и так далее. Потому что занимался не тем, что под что, грубо говоря, я заточен в этой жизни. Вот. Это что касается джетиш. Владимир, то есть я правильно поняла, что если я узнаю, в какой я среде рождена да. и какое мое теперешнее состояние, я могу подобрать определенный род деятельности, который подходит мне, где я буду успешно, которая будет приносить а, мне удовольствие и плюс еще заработок, да? Ну вот и кигай, как вот некоторые говорят японцы, да? Э, ну, если грубо, то да, потому что там э, есть еще много нюансов в связи с этим связанных, да, то есть, ну, вот это очень грубо, но действительно это так есть. Потому что, к примеру, ну, для примера, да, скажу, если вот у вас, допустим, средоводная, и вы будете заниматься, ну, не знаю, к примеру, если вы будете врачом-хирургом, да, то вы очень быстро себя убьете, потому что вы будете не в состоянии, ну, пережить вот это, вы будете сильно переживать за всех, будете волноваться и постоянно-постоянно вас это будет терзать, вот. А еще вы упоминали словно, слово тантрические, да? Что это такое? Да, да. Может, поясните для наших участников. Да, ну, на самом деле слово такое может быть немножко пугающее, но все очень просто. Тантра — это все, что связано с нашим телом, с восприятием нашего тела, внешнего мира. Потому что наше тело — это ну, идеальный сканер того, что происходит снаружи, и в зависимости от того, как мы этим сканером пользуемся, мы можем очень-очень хорошо понимать и ситуацию, и других людей. Вот. Основная очень большая проблема — это то, что люди не живут телом, они живут ну, ну, грубо говоря, головой. Да-да, <are> <head> <laughs> <laughs> то есть у них есть в голове некий образ, образ себя, образ этого мира, и они а, максимально стараются а, все под это подстроить. Вот. Но в реальности это все по-другому. То есть реальность, она не соответствует этому. А как узнать вот, реальность, как вообще ее понять? Очень элементарно. Только через свои собственные ощущения, через тело. А, тело дает а, идеальное восприятие реальности. А, и, ну, опять же, там нужно э, понимать тело, нужно, чтобы оно чистое было, ну, там много-много всего, но тем не менее, даже если там тело э, загрязнено там и так далее, э, научиться им считывать, э, пусть оно будет, ну, скажем, э, с некоторыми погрешностями, но все равно человек будет понимать, что происходит с ним и вообще, что вокруг происходит. Потому что ну, вот человек живет-живет, ходит такой, как биоробот. Ну, у него в голове своя картинка, да, что он там счастлив, у него все хорошо. Ну, а в реалии все не так. А в реалии тело плачет и орет, что, ну, блин, что ты делаешь, ты меня убиваешь, мне так не нравится. Ну, а он все это дело туда-туда, подальше, подальше, подальше, чем-нибудь еще залить сверху. Вот. И также не может продолжаться вечно. И в какой-то момент наступает какое-то там заболевание, еще что-то. Ну, либо он там падает куда-то, на него что-то падает, ну, ну, чрезвычайная ситуация, это как такой сигнал, то есть, ну, проснись, посмотри, что происходит вокруг, ну, то есть, где ты живешь, как ты живешь, почувствуй себя, в конце концов, вот, ну, и так далее по нарастающей, то есть, если и дальше так идет, ну, то просто, ну, человеческая жизнь заканчивается. У нас вопрос тоже от Алексея. Можно ли тогда сказать, что люди, которые чувствуют свое тело, они не болеют? Не совсем правильно. Дело в том, что болеют все. Это нормально. Это, ну, это, это нормально. То есть организм таким образом работает. То есть Но... мы сейчас говорим про простудные какие-то заболевания, да, там, да, насморк, да, там, да, тут... да, да, да, да, совершенно так, верно. Мы не говорим про какие-то тяжелые формы, да, болезней. Да, да, да. да. А, то есть я так понимаю, что тяжелые формы болезней, это типа как вот, ну, уже не будем грубо, это рак, там, и так далее, это уже просто сигнал вселенной, там, или чего-то сверху, что, ну, вообще надо бить в колокола и что-то менять, да? А простуды конечно. могут болеть все, правильно, я понимаю? Конечно, конечно, конечно, совершенно правильно, да. А, потому что а, простудные заболевания а, нужны, а, через них а, человек растет, через них организм самоочищается. Вот. Поэтому там и температура, там еще что это нормально. То есть и не нужно там сразу же бежать там, а, сбивать температуру, еще что-то, нужно поболеть, нужно почувствовать. А, вот это вот состояние. Нужно почувствовать, как организм самоочищается, как э, он меняется. Как, э, просто после болезни у человека, как правило, идет какой-то рост. Причем, ну, бывает очень даже серьезно. Вот. А, то есть он переходит там, на какую-то ступеньку, потому что а, когда человек развивается, а, то организму, телу нужно тоже идти. Тоже нужно вперед идти, понимаете? То есть ему тоже нужно меняться. Вот, поэтому он догоняет таким образом. То есть я правильно поняла, что различными таблетками, сиропами вы не пользуетесь? А, нет, если честно, я не помню, когда я принимал какие-либо лекарства. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить. Не помню. Возможно, несколько лет назад. А вот когда у меня были, ну, такие, скажем, проблемы самоопределения и проблемы внутреннего характера, мне жутко болела голова, я всегда принимала обезболивающие, ну, от головной боли. То есть я правильно понимаю, чем глубже человек работает на внутренних психологических уровнях, растет духовно, тем меньше болит и каких-то неприятностей в жизни не встречает. совсем так Александра. в первую очередь человеку нужно чувствовать свое тело ага. очень большая проблема людей которые духовно развиваются в том что они развиваются духовно но тело не не чувствуют они тело воспринимают как какой-то такой грязный сосуд который блин им тут мешает там духовно вознестись еще что-нибудь то есть вот и тогда ну естественно тело начинает а вот а, поэтому а, очень очень важно в первую очередь а, чувствовать тело чувствовать себя ну то есть а, Вообще, когда приходят к нам люди в центр, да, ну, в чем уникальность да, этого центра? В том, что а, здесь идет комплексный подход. То есть, во-первых, да, мы здесь работаем с телом. Здесь есть различные практики и висцеральные практики, и там остеокинезис, там, и так далее, и так далее. То есть, мы сначала а, людей, ну, есть такое понятие, вгоняем в тело. А, их массажируют, мнут, где-то там а, чуть болезненные какие-то вещи делают, просто чтобы они почувствовали, вот, они есть. Да, то есть. я не просто мыслеформа, я тело, я существую. И только после этого а, начинаю я заниматься уже конкретно, целенаправленно. А, тогда уже, когда человек есть в теле. Алексей, да. вот вопрос от, ой, Владимир, вопрос от участника да. Алексея. Можете ли привести пример о том, как это происходит? Например, как сейчас чувствует себя ваше тело? Ввиду того, что я выходные очень много практиковал, мое тело так немножко, ну, дает о себе знать. Вот, поэтому я сегодня, ну, пью достаточно много чая, чтобы больше концентрироваться. А, в настоящий момент я чувствую свое тело, а, я чувствую, что, ну, какие-то процессы, которые в нем происходят, я чувствую небольшое волнение, я чувствую определенный подъем, вот, потому что, ну, как бы мне а, всегда интересно и в радость а, делиться этой информацией, вот. Для примера я скажу так: что пока человек не почувствует свое тело, не почувствует, что он есть, да, не просто мыслеформа в голове, а есть тело, бесполезно что-либо делать. Ну, вот вообще просто бесполезно. Вот поэтому и тантрические практики всевозможные, да, то есть. Если человек, допустим, не хочет заниматься телесными практиками, которые существуют у нас в центре, да, то тогда я просто даю ему тантрические практики, чтобы он, там, допустим, подышать в копчик, еще как-то там приседания и так далее определенные, вот, чтобы он лучше почувствовал тело. Так вот, вернусь к центру. Да, в чем уникальность? В том, что человек, придя в этот центр, получает весь спектр услуг начиная и, и по телу, и по психосоматике, и по духовному развитию, вот, и он может быть здесь постоянно, потому что у нас есть и группы, и йога, и цигун, и пилатес, ну, здесь все, что угодно, вот. Владимир, вот центр индивидуального развития ДМ, вы находитесь в Минске, по-моему, на Гурского, да? Гурского, 22Б, да. Uh -huh. Гурского 22Б. Скажите, а сколько лет уже существует этот центр, и какие люди приходят к вам? Uh, этот центр достаточно молодой. Uh, в ноябре 2019 uh, -го года он был открыт. Вот. Uh, люди приходят разные, uh, потому что каждый человек приходит uh, за своим. Uh, изначально приходили... Была э, и вестеральная терапия. Значит, э, поэтому было очень много телесно направленных людей. Вот. Но впоследствии э, значит, приходят теперь люди просто за помощью. Да, то есть неважно. Э, к нам бывают приходят э, люди ну, в таком э, серьезном, э, я бы сказал, серьезно омрачненном состоянии. Вот. Поэтому ну, разные, абсолютно разные. И... То есть это, это молодежь, это люди старшего возраста, это люди вот ну примерно какой возраст, какой там социальной, может быть, направленности и с какими запросами, что они хотят получить. Хорошо, значит, смотрите, если мы берем телесные практики, к примеру, остеокинезис, да, то это большинство, как ни странно, пенсионеры. Потому что э, они э, хотят жить, очень хотят жить. То есть, э, и у них просто пришло какое-то время уже сейчас, то есть, на осмысление вообще своей жизни. И они понимают, ну, что с этим нужно что-то делать. Вот. Э, значит, э, дальше есть э, очень много молодежи, которые приходят а, по такой причине, что они не понимают, что с ними происходит, и они вообще, ну, не знают, чем бы они могли заниматься в этом мире. Вот. А, потому что, ну, много таких... И, а, значит, и сами приходят, вот. А, и мы даем им понимание, понимание, того, где бы они могли быть эффективны и могли быть счастливы. Вот. Это такой очень, очень важный момент. Значит, Потом приходят люди, у которых есть некие проблемы в отношении. Да? То есть мы тоже даем им понимание того, что там отношения строятся. И очень важный момент – мы даем людям этим почувствовать, что чувствует их оппонент, когда разговаривает с ними. Да? Это такая очень-очень важный момент, потому что невозможно примирить детей и родителей, если не дать ребенку, ну, уже выросшему ребенку, почувствовать, что чувствует его родитель. Потому что ну, изначально для детей родители это ну там практически боги то есть это люди которые могут все они большие и так далее и когда к примеру родитель совершает какую-то ошибку ну там не знаю там, может быть развод там а, там алкоголь еще что-то да и ребенок с такой обидой всю жизнь живет то пока человек живет с такой обидой ну вообще ничего хорошего не будет. вообще и неважно там плохо себя вел родитель или хорошо то а, мы просто даем ему почувствовать что в этот момент, когда была нанесена вот эта психологическая травма ребенку, что чувствовал этот родитель? Что это просто э, человек, который э, сбился с пути, и он просто на тот момент э, не, сам не понимал, что он делает. Вот и все. И, э, есть, и происходит сразу же э, принятие этого факта и прощение. И дальше человек уже развивается совершенно по-другому. То есть он как с плеч сбрасывает огромный-огромный мешок. наговорил много. Отлично, вот это вот э, меня интересовало, то есть кто приходит и с какими вопросами, то есть если я хочу, э, вот я тоже занимаюсь например, какой-то деятельностью и хочу э, найти другую деятельность, которая бы мне приносила удовлетворение, это тоже можно с этим вопросом идти к вам. Если у меня какой-то вопрос по здоровью, я чувствую где-то зажимы и так далее, я тоже могу прийти к вам центр и а, вы не только на физическом уровне, но и покажете закономерности, да? Конечно. А, если вопросы в отношениях, то то же самое. Угу. А, и знаете, что еще интересное? А, одно а, новое направление, в котором мы начали работать, это направление бизнеса. А, вот буквально в, на прошлой неделе к нам приходил а, владелец крупной IT компании. И он набирал а, себе а, заместителя директора по персоналу и по набору сотрудников. И ну, просто до этого мы ему ну, помогали там, справиться с его внутренними трудностями. Вот. И он говорит, для меня это очень ответственный выбор, и я хочу, чтобы ну, вы мне помогли этот выбор сделать. И просто я ему дал возможность почувствовать, что чувствует каждый из претендентов и как он его воспринимает. Было три претендента, три профессионала, очень хороших, там, которые работали в крупных компаниях, там, у которых там очень серьезный бэкграунд, но он, увидев себя их глазами, отказался от всех. Ну, у каждого, было, у каждого был свой э, такой момент. Одна девушка, она была очень такая, ну, манголичная, такая серьезная, она его э, не воспринимала как своего руководителя. Ну, то есть, ну, просто она была очень манголичная. Там одна девушка, наоборот, там э, всячески готова была там э, с ним работать, э, грубо говоря, его слушаться, но она была очень слаба для такой работы, ну, э, э, психоэмоционально, вот. Ну, вот такие вот нюансы. Можно... Это очень-очень интересное направление, потому что это, знаете, это сам человек может это почувствовать и увидеть. Вот. Потом мы работали... У нас было по стартапам направление. Ну, и сейчас работаем. Одна женщина к нам приходила, она занимается стартапами. Вот. И там были какие-то стартапы с недвижимостью связаны, еще такое. И мы все их перепроверяли вот и э, ну да да это так работает вот это все так везде вот. и через какой-то момент времени она уже очень так хорошо научилась это все сама определять сама проверять вот что ну как бы это было довольно быстро происходило то есть она приходила мы буквально за полтора часа могли там 3-4 объекта новых полностью просканировать посмотреть Посмотреть людей, посмотреть партнеров, что очень важно, потому что, ну, когда дело касается денег, инвестиций и так далее, вот, чтобы она, после того, когда она взглянула на себя глазами партнеров, то она сразу очень много поняла и о себе, и о них, вот, ну, вот. Вот такой чудесный метод, э, меня, меня заинтересовало. Кстати, я смотрю, что просмотрела анонсы вашего э, центра в Инстаграм, я смотрю, что вы очень часто иногда проводите мастер-классы даже за донейшн, потому что вот много-много э, много людей и, или э, кто не может себе позволить такие вот тренинги глубокие, да, потому что они, может быть, дорого стоят, то я смотрю, что в вашем центре очень много проводится мастер-классов даже за вот донейшн, то есть возможную какую-то посильную сумму, да, вот сколько человек готов отдать, а, столько вы и принимаете. Угу. А, да, Александра, совершенно верно, но делаем мы это по одной простой причине, потому что а, людям это Нужно показать, людям нужно это дать почувствовать один раз, потому что ну, писать и рассказывать, это, конечно, очень хорошо, но человек, не почувствовав это, он, ну, просто это как другая вселенная, понимаете, вот, это очень-очень отличается от обычной жизни, ну, в которой э, люди привыкли жить, вот, поэтому э, мы делаем такие мастер-классы за донейшн, когда человек приходит, и он может это почувствовать, и он просто говорит, как, как, как можно так вот, как вы определили, там, не знаю, моего сестра у брата, отца, блин, это же так есть, вы же их не знаете, как это так можно, вот, и потом, ну, у него, естественно, появляется к этому интерес, какое-то доверие, ну, потому что это тоже такой очень важный момент, столько всего разного, говорится, на дворе происходит, вот. Uh, да, и это здорово, что вы иногда работаете за донейшн, потому что, действительно, вы сейчас очень много сказали, есть очень много сект, uh, там, инфо -цыган, uh, еще каких-то нечестных людей, которые uh, на первом месте ставят бизнес-обогащение, и поэтому можно, конечно, ну, Такое слово «вляпаться» хорошо, да? Вот, а тут э, действительно вы оказываете помощь надежно. А у нас, Владимир, для вас вопрос от Алексея. Можем ли мы сейчас проверить этот метод а, на какой-нибудь а, идее? А, ну, я просто знаю, что, наверное, невозможно. Это нужно работать все-таки а, больше длительный срок и больше а, в таком... В тесном контакте да или мы можем сейчас что-то для участников сделать теоретически это можно сделать можно делать на расстоянии но я предпочитаю работать и делать ну по крайней мере первый раз чтобы ну, у меня был физический контакт с человеком вот то есть Алексей, если вас этот метод заинтересовал, вы можете связаться со мной, прийти в Центр и первую встречу, да, первую информацию я вам дам, ну, как говорится, просто за donation, Вот. А дальше уже, если вы сочтете ну, его интерес, мы приемлемым для себя, ну, можем работать. Хорошо, спасибо большое. А еще вопрос. Расскажите. Вот вы с женой уже семь лет, кстати, да? Это, То есть вот этот путь в психологию, да, который открыл вам Денис Бугулов, я правильно понимаю, что он привез вас вот к таким осмыслениям и качественному изменению в жизни, да? Как вы себя ощущаете сейчас? Расскажите, может быть, Лично про вас. Что вы, кто вы? Чем занимаетесь? Как проходят ваши дни? Что самое главное и ценное стало для вас сейчас? Что главное в отношениях? Как, как так долго прожить в отношениях? Счастливо. Ну, во-первых, мы с супругой немного больше по времени. У нас 15 лет совместной жизни. Вот. Мне, лично, мне лично это дало то, что те моменты, когда я, не, ну, вот, как говорят, мужчина с Марса, женщина с Негерой, и они, ну, они не могут друг друга понимать никогда, и это нормально, и это правильно, потому что они совершенно по-другому устроены, они мыслят по-другому и так далее, но этот метод дал мне возможность почувствовать свою супругу, и э, почувствовать и увидеть себя ее глазами все и теперь я знаю почему она может э, там, определенным образом э, в какие-то моменты себя вести вот конечно но ну, э, есть какие-то разногласия есть какие-то моменты недопонимания ну потому что ну потому что мы все живые люди и э, есть какие-то у меня и вспышки гнева и еще что-то ну это нормально ну, потому что я тоже человек а не робот вот это нормально когда человек проявляет себя проявляет свои эмоции и это правильно а, потому что э, так, ну, это как э, у машины когда она заведена э, трубу с выхлопными газами если чем-нибудь заткнуть то ну рано или поздно там ну что-то произойдет ну и понятно что это не будет позитивно а, вот у нас очень много общих взглядов очень много взглядов на жизнь похожих, то есть мы у супруги есть проект называется прекрасная зеленая, в котором мы вместе с ней участвуем это фермерские обеды, фермерские продукты питания, фермерские деликатесы, и в этом мы с ней вместе мы делаем эти обеды, проводим их и дарим людям и, и настроение, и вкусную еду, ну, и так далее. И вот на, ну, на этом, конечно, это очень многое нам дает. Потому что а, в, в взаимоотношениях должно быть что-то, что склеивает людей. А, потому что а, рано или поздно, там какой бы человек ни был замечательный, красивый, там а, сексуальный, это все проходит. А, ну, есть же стадии, фазы любви, то есть, там, эрос, людос и так далее, вот. Ну, это уже из психологии. вот, а, и это все проходит. А, но если нету клея, который бы склеивал отношения, то это будет а, плохой брак. А, это будет, ну, это, будет, это будут все страдать просто. И люди будут смотреть друг на друга, и они будут смотреть такими глазами, не понимающими, ну что я здесь делаю и что и что и что делаю с этим человеком. Ну понятно, что они будут жить вместе ради там счастья детей и так далее, но в результате они будут сами несчастны, а если они сами несчастны, они не могут сделать счастливым своих детей. То есть, ну получается страдание на страдание и дает естественно страдание всех. Вот. Ну, вот, наверное, я ответил на ваш вопрос, ну, по крайней мере, попытался. Он такой очень объемный на самом деле. То есть ваш проект вместе с супругой занимает, называется «Прекрасное зеленое». Это фермерские продукты, фермерские обеды, на которых вы приглашаете людей, где они могут попробовать настоящую пищу без там, всяких там глутамата натрия и так далее, да, современной химии. А, для чего вы это делаете? Вот вы говорили про тело. А, почему mm -hmm. должно быть это отношение к чистому телу или что? Uh, дело в том, что человек, когда он просто живет, да, ну вот он родился, там, ну, не знаю, родители приучили, там, допустим, питаться его в Макдональдсе. Ну, он ест эту еду, ему нравится, это вкусно. Ну, это я условно сейчас говорю. Метафорично. Он ест эту еду, ему вкусно, она сытная, ему нравится и так далее. Но у него а, нет другого вкуса. Он не может начать кушать другую еду, у него нет другого вкуса. И этот вкус человеку нужно привить. Это касается не только еды, это вкус жизни. Вот. А, невозможно а, алкоголика отучиться от алкоголя, не дав ему другой вкус жизни. Понимаете? А на фермерских обедах мы даем людям попробовать, как, какая может быть еда и какое может быть состояние от этой еды и как они себя могут чувствовать в этой компании среди этих людей и кушая эту еду, которая приготовлена с любовью и из хороших настоящих продуктов. Ну, насколько они могут быть настоящими здесь. Вот. Чувство вкуса другого. Это такой краеугольный камень, для всех людей и почему вот ты, как я уже сказал, за донейшн наделан, чтобы человек почувствовал, что может быть по-другому, что он может чувствовать свое тело, что он может получать удовольствие от того, что он чувствует свое тело, от того, что он есть, а не просто убегать постоянно каждый раз а от себя и от понимания того, что происходит вокруг. Расскажите, вот, какие у вас сейчас есть ценности и установки, то есть по какому, может быть, там кредо жизненное, по которому вы живете? Самое главное и самое важное для меня сейчас, это то, чем я занимаюсь. Это, ну, может быть, это пафосно немножко прозвучит, но это помощь людям. Таким образом, я помогаю и себе. Это такое служение определенное вот, в этой деятельности. Изучение информации больше. Значит, плюс это очень важный момент это честность, открытость. Да? Потому что человек забывает, кто он, забывает, зачем он. И он забывает, что такое правда, что такое честность. Потому что все то, что говорится, само, с какими-то подтекстами, подсмыслами и так далее. И от этого он страдает. Ну, тело, тело-то все равно страдает. Оно же знает правду. Понимаете? На самом деле у каждого человека, как ни странно, на лбу написано там кто он, что он, о чем он и, и, и насколько правдиво то, что он говорит. И, Нужно просто это уметь читать. И тела всех людей, они знают правду. Они знают правду, поэтому э, многие люди говорят, что там, вот э, в такой-то компании, там, ну блин, мне было плохо. Даже если я там выпивал алкоголь, мне все равно было плохо. Потому что э, те люди излучают определенную энергию. Вот. И очень важно, чтобы это э, донести людям, которые желают, которые хотят этого. Потому что на самом деле в Беларуси очень-очень много людей, которые э, хотят лучше себя чувствовать, хотят лучше себя понимать и хотят лучше понимать, что происходит вокруг. И эти люди ну, скажем так, с такой, я бы назвал, э, гибкой психикой, да, с которой можно работать, с которыми легко это все происходит. Вот. Это очень интересно, и ну, это меня захватывает в такие моменты. А, плюс еще ценность, ну, это, конечно, семейные ценности. То есть это а, воспитание соответствующих детей, да? То есть, чтобы они тоже а, в этом жили, они понимали, ну а как можно воспитывать только собственным примером, только живя этим. Вот. Uh, ну, я не скажу, что все вокруг у меня получается, конечно, и, там, и мои дети бывают там недовольны, между нами бывают там всякие проблемы, и с женой тоже бывает всяких много вопросов, недопониманий. Ну, ну это нормально, это жизнь. Uh, вот, вот это вот основные мои ценности. Ну, и, конечно же, это духовность стремление ну, к себе к себе истинному я надеюсь я правильно ответила понятно в смысле что да вот расскажите нам честно вас жена не пилила за то что как ты мог оставить бизнес и уйти в такое вот, уйти в психологию, уйти в помощь людям, потому что, ну, по меркам современного общества бизнес это престижно. На самом деле все просто. Моя жена, моя жена просто, когда увидела, что происходит, она сама создала бизнес, с которого она может ну, спокойно жить и работать. <laughs> вот. То есть не оглядываясь на какие-то финансовые такие вещи. Uh, ну, на самом деле она меня очень, очень поддерживает. Uh, я не скажу, что она прям довольна uh, финансовым положением на сегодняшний день, потому что ну, были времена, когда ну, было все гораздо лучше и интересней uh, Но uh, я гораздо спокойнее. И это дорого стоит. Да, на первый план тогда выходят другие ценности, правильно? Это больше удовлетворение, счастье и понимание себя. Хорошо. Владимир, а можете еще несколько примеров привести? Вот кто к вам приходил в центр? Я понимаю, что такие клиентские запросы — это все-таки конфиденциальная информация, да, ну мы же не называем имена, фамилии, да, а можно ситуацию рассказать, да, можете рассказать еще несколько ситуаций, примеров, с которыми вы работали? Да, конечно. Только сначала хотел чуть-чуть еще вернуться к предыдущему вопросу, да, то есть то, что, то, чем я занимаюсь, это не означает, что меня не интересуют финансовые заработки, мне не интересует там финансовое обеспечение семьи, нет. Я просто хочу сделать то, что я люблю, сделать то, что мне нравится, то, что приносит пользу людям, поставить на финансовый поток. То есть, чтобы это приносило мне соответствующее, ну, столько, сколько мне нужно средств, чтобы я мог это регулировать. Вот. То есть, я не против зарабатывания денег, а очень даже за. Я ну, я, и вс, я всем так говорю, все, кто хочет чем-либо новым заниматься, каким-то другим видам деятельности, которая им нравится, просто это нужно поставить на такой поток, чтобы это приносило им прибыль, деньги, чтобы они могли этого зарабатывать спокойно, хорошо себя чувствовать. По поводу запросов, как правило, приходят такие запросы, люди приходят и они сами не знают, что они хотят, просто им плохо, просто вот Приходит человек, и, блин, тут не так, это не так, там все плохо, на работе плохо, с женой плохо, вообще везде плохо, и я, я не знаю, что происходит. Ну и мы начинаем там уже разбираться, выяснять и так далее. Либо приходит человек с какими-то заболеваниями физическими. Да? То есть, то же самое. Входим в проблему, смотрим, что, почему, и находим корень корень проблемы и в чем очень-очень большой плюс в том, что, вот смотрите, к примеру у человека была в детстве психологическая травма какая-то, да ну такая серьезная, ну не знаю, там к примеру, побил его папа, злой, пьяный пришел с работы и человек всю жизнь живет с этим страхом всю жизнь, но он его подавляет где-то глубоко-глубоко, но чем сильнее он подавляет, тем сильнее это просится наружу. Да? И с каждым годом он становится все сложнее и сложнее. И у него происходит на этой форме какое-то заболевание. Оно может быть психологическое, оно может быть физиологического характера. Ну, вот. То что мы делаем? Мы даем возможность человеку вернуться. Да? Он возвращается в эту ситуацию в эту проблему. Ну, сначала мы это находим, потому что, как правило, это, ну, 99% людей приходят с сложными запросами. Ну, это стандартно. Вот. А, мы находим эту ситуацию. А, человека погружаю в эту ситуацию. Алло, алло, я вас не слышу. Извините, перебила вас. Вы сказали, Владимир что много людей приходят с сложными запросами? Да, да, да. Как Это правило, приходят... Сейчас скажу. То есть человек приходит с одним запросом. Ну, не знаю, к примеру, он приходит и говорит, у меня плохая жена, что мне делать? Но на самом деле его запрос вот в чем. Его запрос в том, что он в принципе не принимает женщин он, в принципе, не может с ними общаться. А это произошло там, ну, по определенной уже причине. То есть там могут быть отношения с мамой, какие-то травмы, и, либо, в принципе, у него может быть такое соединение сил, что ему очень сложно общаться с женщиной. Вот. Ну, такое тоже бывает, и с этим тоже можно работать. Вот. Поэтому, ну, как правило, все люди приходят с сложными запросами. Ну, это нормально, потому что человек, он же не может себя полностью ну, идентифицировать, понять. То есть это как операционная система, она же не может сама себя там uh, указать на какие-то там нюансы и так далее. Вот. Uh. Uh, ]uh. Продолжим. Что я делаю? Да? То есть вот, есть у него какая-то травма. Да. То есть я его ввожу в эту травму, и мы вместе с ним... Да, скажем усилиями моей мы это проживаем. То есть, к примеру, маленький Лёша, да, то есть он испугался, и вот он теперь уже большой, и он это проживает, и он понимает это. А когда произошла такая так называемая отработка этого, да, то есть прожите его то эта э, травма практически уходит. То есть он теперь большой, и он теперь уже по-другому ее воспринимает, эту травму. и Ситуацию по-другому воспринимает. То есть он ее просто прожил, вот это вот то, что там было, он ее прожил, все, она, и на него она теперь не действует. Ну и можно идти дальше. Ну это один из методов. Ну, Владимир, этот э, один из методов, я, я понимаю, что он очень энергозатратный и с вашей стороны. Да, вам как тренер, как психолог это тоже энергозатратно. Вот как вы с каким-то эмоциональным, может быть, своими вопросами в этой ситуации выруливаете, да, как сказать, Бы не благосомнения, ведь когда ты с каждым клиентом, ну, как говорится, сливаешься в ним, вливаешься, помогаешь, ну, вы тоже истончаетесь, да? Да, Александра, есть правда с вашей стороны, но здесь есть некоторые нюансы. Первое. У меня есть всегда супервизия. Раз. И у меня есть всегда, скажем, точно так же, как у любого другого человека, учитель. Есть человек, который меня тоже лечит, <с> вот, это первое. Второе, я, если я нахожусь в правильном состоянии, то все, что я отдаю, ну, то есть это как такая, как провод, который проводит электричество, вот. просто это проводится через меня и все. То есть и я от этого не истончаюсь, не ухудшаюсь. Ну физически, конечно, я как любой нормальный человек устаю, и мне точно так же нужен отдых. Вот. Хорошо. Владимир, если я, например, приду к вам в центр, вот давайте еще раз поговорим про среды и состояния. Ведь... Э... Я так понимаю, что от этого зависит мой, выбор моего дела, да? в какой я сейчас среде, в какой я среде по жизни родилась, и в каком состоянии сейчас нахожусь, а вот какие состояния бывают, какие среды, какие бывают состояния, и как это влияет на, на судьбу? Uh, я про, про все их не буду рассказывать, я просто расскажу такой пример для наглядности, самый-самый-самый такой простой. Вот смотрите, есть среда водная, вот, а есть среда огненная. Да? То есть, что характерно для водной среды? Для водной среды характерно творчество, характерно э, такая вот работа там в ресторанах, в спа туристический бизнес, да, то есть когда людям а, предлагают расслабление и наслаждение, вот. А для огненной среды характерны другие вещи, для огненной среды характерны это управление, это военная деятельность, да, это постоянные какие-то конфликты и так далее. И вот теперь представьте, да, что вы, человек, к примеру, водной среды, вы приходите в какое-то дело, где огненная среда, да? то есть где для людей нормально метать стрелы, постоянно быть в каких-то конфликтах, то для водного человека это просто убийство сразу на месте, и поэтому он будет себя очень-очень-очень плохо чувствовать, он будет в постоянном стрессе, он будет страдать от этого очень сильно. И, ну, рано или поздно его организм э, даст ему об этом знать с такой силой, ну, что он поймет. Либо наоборот, если мы возьмем э, среду, э, э, вот, ну, и работа в какой-то, к примеру, э, не знаю, в какой-то туристической крупной компании, где там предлагают, там, э, супер какой-то э, релакс, отдых, э, э, лакшери и так далее, где нужно быть постоянно вот в этом ну, скажем так, кайфе, расслаблений А там придет человек огненный. И он начнет со всеми так себя вести. То есть э, клиент, когда придет, он просто убежит туда через 5 минут. И никто не будет понимать, что происходит. Вот. И сам человек будет страдать. Он, он будет считывать это для него как унижение. Вот. То, что ну, внутри-то все равно энергии, с ней ничего не сделаешь. Она есть, она прет. Вот. И он будет там со всеми пытаться выяснить отношения. Он будет во всем видеть там, что его унизили где-то, еще что-то, что там плохо на него посмотрели и так далее. А все остальные люди будут не понимать, они будут говорить, да блин, все же нормально, мы просто общаемся. Ну вот это такой пример. То есть как, это это знаете, когда люди просто принципиально по-разному воспринимают этот мир и смотрят на него. Принципиально по-разному. Это все из этих энергий, которые через нас идут. То есть я правильно понимаю, что вы а, не просто а, определ... можете а, помочь с определением своего дела жизни, но еще помочь в отношениях мужско-женских, да, вот с этими а, средами и состояниями, и плюс еще даже а, подбор команды, бизнес-команды, а, чтобы люди по средам и состояниям подходили друг к другу, да? Конечно, потому что а, если мы возьмем бизнес, Uh, и если, uh, к примеру, сам владелец бизнеса находится, uh, ну, не знаю, к примеру, в воздушной среде, и у него там есть какая-то IT-компания, да, а его заместители будут водные, то, ну, он никуда не уйдет с этим. То есть uh, там просто все будут кайфовать и наслаждаться, но результата не будет. Поэтому нужен кто-то, uh, какой-то паровоз, который это будет тянуть, А это исключительно огненные люди. То есть… Uh, ему тогда подбирать нужно, ну кроме того, чтобы они были профессионалами, да, они должны быть огненные. И опять же, если его зам будет водный, а у того зама подчиненный будет огненный, он будет считывать своего начальника как ну не то есть и не будет иерархии и они, ну и понятно, что у нас как бы европейский тип управления, то есть такую лояльность, но тем не менее, задачи есть, они должны выполняться и так далее. Вот. Слушайте, Владимир, а вот вы помните, говорили пример. Вот если огонь там, да, управление конфликты и туда направить вот водного человека, может быть, наоборот хорошо, что вода немножко тушит огонь и он будет таким громоотводом работать, наоборот его туда в Ну хорошо, для примера я вам скажу так, что ну чтобы так совсем стало понятно. К примеру, есть люди, которые живут в пустыне, да? там африканцы, которые там бегают по Сахаре, а есть люди, которые, не знаю, живут в Чукотке, где там постоянно минус 50. Ну вот вы просто для баланса можете взять человека из Сахары, поместить его в Чукотку. А, одеть ему 10 этих одежд и, ну, как бы, ну, конечно, он как-то их сбалансирует, но я боюсь, что это будет ему дорого стоить и, в принципе, всей компании. Хорошо. Со средами мы немножечко поговорили, что есть земная среда, водная, огонь, воздух и эфир. Вот земные люди, они примерно это какие профессии они выбирают? Что они умеют? Ну, здесь все само за себя говорит. Это в первую очередь всевозможные там фермеры, да? рабочие заводов. Ну, там могут быть не только рабочие заводы, там могут быть и владельцы заводов, ну, то есть, но они имеют дело вот непосредственно с материей, да? они ее как-то там что-то с ней делают непосредственно физически. Вот. Вот это... Среда земли. А строители, это... да? Строители. Конечно, это, конечно. конечно да. Строители, да. Это, ну, это очень такая многочисленная компания людей. То есть, те люди, которые работают руками, да? Которые а... воплощают. Да, да. Но э, здесь может быть, к примеру, и э, владелец завода, то есть он тоже это все может руками и так далее, но в данный момент он просто этим всем процессом руководит. Но он тоже это все умеет, может и понимает, и он может вместо любого рабочего там, пойти -то за тот же станок и показать. То есть, ну, вот это истинный такой управление. Ну, именно земного плана, земляного. Вот. А водная среда это среда удовольствий, наслаждений, это среда творчества. Это водная среда самая-самая-самая многочисленная. То есть ну, тут может находиться, не знаю, там, до чуть ли не 50% всего населения в этой среде. Вот. Потом есть среда огненная. Она гораздо менее многочисленная, но ну, по одной простой причине, ну, они просто поубивали друг друга все. То есть это лидерство, да? Огненная Конечно. среда — это лидерство, это энергия, это мощь такая, да? да. Это когда да. четко знает, куда идет и ведет за собой. Да, да, совершенно верно. Это такое управление, это такой управление с классическим и военный. Вот, ну, для них там важно, то есть, чтобы они были впереди, чтобы они были главными, чтобы им давали почести. Ну, это все, все, все, все, это складывается. Вот, и они достигаторы, то есть, они достигают целей. И, и, допустим, если водный человек будет достигать целей, он там по пути убьется 10 раз, загубит здоровье. И все, а то огненное это все гораздо быстрее пройдет. Вот. А, есть потом люди, следующие это воздушные, это люди очень-очень малочисленные, их всего лишь несколько процентов. Но в Беларуси таких людей очень много. Это люди, которые работают с информацией, со знаниями, с мировоззрением. Но, такие, ну, такие, как законодатели, я бы сказал. Вот. И, и следующее. То, траг... то есть я правильно понимаю, что, например, вы же работаете тоже с информацией, да? да? То есть вы из воздушной среды. Куда вы себя да. относите? Нет, у меня все гораздо хуже. У меня эфирная среда, поэтому я могу быть во всех. Ага. Хорошо. Так, а эфир расскажите тогда, что? Что, а, что дело что в том, было? что про, про эфир рассказать ничего нельзя, потому что это ну, нечто другое, а, и словами про это никто не знает, что это, но это нечто другое. То есть эфирность позволяет человеку быть одновременно в разных средах, перемещаться по этим средам, но эффективность именно э, наиболее эффективны эти люди это воздушных средах ну когда работают вот именно по так, по воздушным средам вот, потому что ну, эфирные среды это люди которые могут давать состояние э, другим людям да, то есть это такие очень-очень тонкие тонкие процессы вот вот Хорошо, а если мы говорим про состояние, да, то есть какие там состояния вообще есть? Вы говорили страх, наслаждение, владение, интересы, свободы. Да? Можно подробнее вот про эти состояния? Вот смотрите, есть среда, к примеру, земляная, да? и если человек в состоянии находится страха, то он, как правило, будет либо обычным рабочим, либо санитаркой э, в больнице, либо э, трактористом, вот. то если он уже находится в состоянии наслаждения, да, то это уже немножко другое. То есть в состоянии наслаждения это уже может быть врач. Да? То есть его интересуют, это уже немножко другие ценности идут, да. То есть там уже есть творчество, потому что в состоянии страха нет никакого творчества. В состоянии страха есть четкая инструкция, там копать. Здесь здесь не копать. Все. И человек счастлив, потому что ему не нужно принимать никаких решений, никакого творчества. Он, ну, он, он заточен под это. Он вот так кайфует. А уже где, где нужно проявить творчество, это уже другое. Это уже состояние наслаждения. То есть этот человек, он, он совершенно по-другому смотрит на этот мир. Следующее это состояние владения. Вот как я говорил, что это люди которые земля владения, они владеют заводами, фабриками. Это очень прагматичные, очень жестокие люди на самом деле, для которых вообще не важно, что происходит со всеми остальными. Для них важен только результат, но тем не менее, благодаря таким людям, эта земля вертится. Допустим, состояние интереса — это совершенно другое. Состояние интереса ⁇ это отдельная категория людей, и их там, ну я не знаю, может быть полпроцента, может меньше. Про это очень сложно говорить, потому что это люди, которые действуют, их основная, основной двигатель внутренний, да, там не наживо, не наслаждение, а именно работа ради интереса, ради самой работы. В состоянии интереса находятся истинные врачи, которые лечат и которые отдаются этому процессу ну, полностью сами они не могут просто по-другому то есть вот они они просто вкладываются в это это истинные врачи я считаю что истинные ученые только в этом состоянии находятся интереса вот. потому что им вообще безразлично. Там сколько предлагают денег, там что им предлагают там уехать в уютную там какую-то лабораторию там, и так далее. Им это не интересно. Им интересно исследование, им интересно получить результат. То есть это, это очень дорого стоит общаться с такими людьми. Тогда мне уже заинтри заинтриговало, что же такое, например, землян. В состоянии свободы, когда в интересе уже нет материальной корысти, да, есть только вот действительно какие-то а, поиски, а, это свое дело, мне уже интересно, что там будет в состоянии свободы. Александр, я хочу вас здесь огорчить, потому что мне, я не могу передать что чувствуют люди в состоянии свободы, потому что у меня не было личного контакта с ними. Это совершенно-совершенно другие люди. Они по-другому смотрят на этот мир. А... Ну, это, это могут быть определенные гуру какие-то, какие, -то, какие -то, ну, может как-то условно назвать их просветленными. Ну, я, не, я просто не знаю, как, как вот так вот, чтобы вам было понятно. Это люди... Из другого космоса, как бы я назвал. Вот. Не знаю, как по-другому описать. Хорошо, это мы говорили про а, среда Земля, да? да, а, да. Выше, выше другие. Вот скажите, вы, например, глядя на меня, да, вы можете определить, в какой я, например, среде и в какой я, вот как вы помогаете с этой профориентацией людям, да, которые приходят к вам в центр? Вот вы посмотрели на меня, поговорили со мной и, так, доктор, скажите ваш диагноз, да, из какой я среде и в каком я сейчас состоянии. Александр, на самом деле это все делается довольно просто, но я предпочитаю это делать при личной встрече, ну, потому что это называется считывание пранических потоков, ну вот этой энергии, да, которая проходит через человека. Конечно, можно сделать это и онлайн, но при личном контакте это ну, гораздо будет лучше и понятней. Но в вашем случае, учитывая, что я с вами уже общаюсь некоторое время, ну, это сделать несложно. Вы находитесь в водной среде и в состоянии наслаждения. И то, чем вы занимаетесь, это подходит для вас. Очень. Да, это действительно мне приносит удовольствие. Денег нет. Нет. Вот. День, денег нет, а вот наслаждение, да. Вот, ну ничего, следующий этап это монетизация. Да. Конечно, ну это я со всеми это прохожу. Так. То есть для меня обязательное условие вывести человека на монетизацию, то есть чтобы он с этого мог начать жить, то есть чтобы больше он ничем не занимался, а только этим. Вот, и с этого уже можно было жить. Ну, может быть, там не покупая яхты, конечно, но тем не менее. То есть здорово, вы составляете такой как бы э, план развития, да, с человеком, или там бизнес-проект, не знаю, как это назвать, чтобы он дальше потом развивался в этом, да? Да, да, план развития, вы правильно сказали. Вот. Конечно, он там не детализированный, это не бизнес-план, да? но, скажем так, скелет, либо дорожная карта, то есть, да, куда ехать и как ехать. Вот. Владимир, еще один вопрос вот, вот от моего друга. Ему около 40 лет. Очень много есть накопленного опыта, знаний, есть сертификаты но он говорит, что сейчас вот нет энергии абсолютно, то есть как говорит, когда к нему обращаются люди, да, он готов тогда отдавать, включаться, делиться знаниями, да, а самому вот когда он идет к клиенту с каким-то предложением, нет клиента, нет энергии одобрения и у него тоже нет такой внутреннего отклика, да. И он чувствует, что вроде бы накопленные знания есть, опыт есть, а внутренней энергии тела нет. Вот запрос. Нет энергии. Что делать с этим? Куда смотреть? На самом деле это довольно легко решается. Есть такое понятие «внутреннее право». Если у человека есть внутреннее право на это действие, то он легко общается, и он уверенный, и, ну, его практически невозможно, там, непоколебимый, вот. Посмотрите лекции Дениса Руслановича Бугулова, да, вот как он ведет лекции, как он общается, то есть вот кто бы ни пришел, что бы ни сказал, у него такая внутренняя уверенность, да, в том, что он делает, в том, что он несет людям, какую информацию, да что, ну, с ним ничего невозможно сделать, это такая внутренняя позиция, я есть, то есть это внутреннее право. Ну, с этим можно работать это решаемо. А, так вот вопрос тогда получается, кто это внутреннее право дает? Это вопрос самооценки? Или это вот какой-то вот сверху какой-то поток, может быть, какие-то высшие силы, да, которые, ну, вселяют эту уверенность? Или это только работа над собой, работа с самооценкой? Александра, человек, все, чтобы он не делал, и все, чтобы с ним не происходило, это только его исключительно запрос. Это даже если всевозможные там, высшие силы, еще что-то, если он не захочет, если он внутренне не готов, то есть ну, он может же говорить «да, я готов, я хочу», но ну, он себе и окружающему, ну, грубо говоря, врет. Вот. Но заглянув внутрь себя, вот, может он боится, может еще что-то. Там миллион-миллион ну, вопросов. Как я уже говорил, с этим можно работать. И это зависит только от человека, от его самого. То есть все, что происходит с человеком, да, ну как бы это было ну, не парадоксально, а, на самом деле зависит от него. Алло. Просто вот а, меня если очень часто... Да, меня слышно? Да-да-да, слышно-слышно. Да-да. Алло. Да-да-да, да, слышно. Да, слышно. Да? Владимир, mm -hmm. я м, сама как коуч сталкиваюсь часто с вопросами. Есть люди самоуверенные в себе, вот которые сейчас, например, тот же самый там какие-то инфо которые действительно с такой уверенностью э, абсолютно какую-то бесполезную информацию дают, и их люди слушают, и люди на них идут, да, или какую-то общеизвестную информацию. А другой человек обладает какими-то действительно уникальными знаниями, но, например, с детства вот эта психологическая травма или там родители постоянно, да что ты можешь, куда ты вляпался, куда ты идешь, ты не туда все придешь, руки-крюки и так далее, то есть вселяли неуверенность, хотя этот человек, в принципе, может и знает, но вот эта вот внутренняя неуверенность мешает ему дальше отдавать эти знания и проявляться, вот как говорится сейчас современным языком, пиарить себя, да? Что вот с этим делать? Все-таки искать в себе этот поток, эту энергию, чтобы дальше продвигать себя? Как? А, ну, я считаю, что везде частный случай, а, но... Здесь может быть следующее, что просто он как-то не дает себе права, да, то есть, вот как при, по предыдущему вопросу я говорил, да, да то есть, возможно, там отношения там, с отцом были такие, потому что, ну, отец дает вообще, в принципе, дает право на жизнь такой, есть, да, утверждает, я есть, вот может еще что-то, да, то есть, ну, тут масса-масса нюансов, однозначно этот вопрос ответить нельзя, Но я скажу, что с этим можно работать, вот, то есть, даже если у него там, ну, какие-то проблемы, там, у него какая-то энергия, там, которая не совсем там, соответствует да, там, его деятельности, поэтому ему там что-то очень плохо. С этим тоже можно работать. То есть это можно в каком-то другом аспекте сделать, это можно немножко по-другому сделать. Все, вот. а, все, все, все идет через человека. Владимир, то есть я правильно услышала, что вы работаете не только с человеком, с его, например... Тов. Да да, да. Да, да, да, да, Владимир, то есть вы работаете и с детскими психотравмами, и с, с теперешним состоянием человека, но еще и плюс заглядываете вопросы рода или нет? Или вы уже род не касаетесь дальше, что было в предыдущих поколениях, какие-то семейные сценарии родовые рассматриваете? Да, и семейные сценарии, родовые, это все-все-все-все рассматривается. То есть там уже, ну, если человек приходит с конкретным запросом, да, что вот так и так, да, то есть вот я хочу разобраться там с моим родом, там бабушки про и так далее, мы с этим работаем. Если человек приходит с конкретной там проблемой, с конкретной психотравмой, то мы никогда не лезем в те дебри. Мы, мы работаем с его психикой непосредственно. Вот и все. Скажите, а у вас, вот вы говорили, что в сентябре у вас возобновятся какие-то занятия и будут какие-то новые тренинги, да? Что вы предлагаете участникам своего центра на осень? Какие программы? В середине сентября стартует очень-очень масштабное и глобальное обучение на которой мы будем людям, это будет длиться два месяца, даже больше, даже это будет почти два с половиной месяца, практически три месяца будет длиться обучение, оно будет длиться по выходным дням, один раз в неделю, где мы будем людям давать вот всю вот эту информацию, то есть про то, как считывать эти информационные потоки энергетические, про то, про то как... Считывать других людей, как смотреть вперед, как видеть, какая ситуация более вероятно произойдет, какая менее вероятно произойдет, да, то есть как вообще в этом жить, как вообще понимать, что вокруг происходит, как, как чувствовать максимально свое тело. очень-очень ну, глобальное такое будет обучение, вот, это вот а потом… В центре будет проводиться множество там семинаров, тренингов, там связанных с телесной терапией, а, там с йогой. Вот все анонсы а, есть в центре Дм, и на а, моем личном системхак а, сайте, вот, либо в профиле, ну то есть это везде, везде информация будет. То есть я правильно понимаю, что вот эта вот о, практически трехмесячная программа, э, ну, практически равно экстрасенс? так, обывательский, да? Ну, может быть, не экстрасенс, но человек поймет, что с ним происходит, и поймет, что вокруг него происходит, и точно сможет считывать других людей, их состояние, и то, что они хотят сделать и планируют. Это потом вы выдаете какие-то сертификаты? Да, да. да. Угу. Центр ДМ будет сертификат каждому, кто прошел этот курс. Вот. То есть это поможет человеку самому разобраться с собой, со своим окружением. Ну и плюс, то есть этот человек, который пройдет этот курс, он тоже может, как и вы, практиковать дальше или нет. Или нужно потом еще какая-то степень посвящения, чтобы потом дальше, как говорится, передавать эти знания и практиковать уже как вы, как тренер? Значит, первоначально ему нужно будет практиковать ассистентом у нас, потому что ну, очень, нужен очень большой практический опыт. Вот. И этот практический опыт, он должен быть довольно длительный, его нужно нарабатывать, нарабатывать и нарабатывать. Ну, это очень важный момент, вот, и это может пройти, там, год, может быть, даже больше, пока человек наработает этот опыт и будет в состоянии дальше, ну, уже как-то индивидуально, да, заниматься этими всеми вопросами, вот. поэтому всех людей, которые пройдут обучение, то есть, это не значит, что мы просто вот сделали обучение и куда-то там, ну, каждый потом дальше в своей жизни живет, нет, у нас по... Выходным дням или по пятницам будут проходить встречи, да, где будут приходить люди, будут делиться информацией, мы будем делать какие-то общие работы. Ну, вот таким образом, то есть будем постоянно-постоянно находиться в контакте, Ну, такой важный момент, то, что это такая определенная ответственность. Спасибо. То есть давайте мы скажем участникам и те, кто будет смотреть запись эфира, что потом после нашей встречи с Владимиром Исюкатисом мы, я сделаю отзыв о нашей встрече, да, и в этом отзыве мы сделаем ссылочки и на курс, и на Центр ДМ, и да, на да. ваш Инстаграм-канал, там, где можно будет ваш, вас найти, да? Да, совершенно верно. Хорошо, отлично. Владимир, а можете вот еще, если вернуться к вашей личной жизни, чем вы питаетесь? Вот мне просто интересно, чем вы. Потому что у меня есть друг даже сыроед, и он для того, чтобы очистить организм, он часто питается там травой, те же самые одуванчики, крапива и так далее. Вот вам для поддержания вот этого эфирного состояния, эфирной среды, Нужна какая-то особая пища? Здесь нет ничего особого, но действительно в зависимости от среды человека очень сильно разнится питание его, и организм его по-другому устроен. Ну, если взять какие-то ну, такие, к примеру... Там, сыроедение, то, что вы говорили, вегетарианство. Я, как правило, ну, так как у меня есть еще образование другого плана, биохимическое, то я, как правило, людей ну, стараюсь немножко отговорить, <laughs> либо объяснить, что ну, за этим последует. Вот. Я даже проводил курс лекций среди девушек, вегетарианок, ну, чтобы именно отговаривая их. Ну, это такой серьезный путь. Я практикую, ну, диету это, наверное, сложно назвать, то есть без безмясные без продукты. Да, то есть, ну, это всевозможное, там, в основном растительного происхождения, точно так же там, молочного. Вот. Ну, вот все, здесь нет ничего сверхъестественного. То есть вам как мужчине хватает, организм там не просит, и потребности такой нет, да? Да, ну, дело в том, что ну, я живу в таком определенном состоянии, в котором ну, мне нужно гораздо меньше еды, чем, скажем, большинство людей, поэтому... Я себя очень хорошо чувствую и могу делать и долгую, и длительную физическую работу, и физические нагрузки. Ну, то есть здесь нет никаких проблем. К примеру, год назад, ну, длительное время я тренировался в клубе ММА. То есть, ну, там такие серьезные ребята, серьезные тренировки, и мне абсолютно хватало этого а в семье, вся семья тоже поддерживает ваш тип питания или вы для детей готовите отдельно? Как вот у них вопрос со сладостями, с чипсами стоят, с тем же самым Макдональдсом? На самом деле все просто. Каждый ребенок вправе брать такую диету, какую он считает на данный момент для него необходимое. То есть, то, что, ну, грубо говоря, они едят то, что им нравится. А, мой старший сын – это человек, который а, не может жить без мяса. То есть, он просто, а, ну, у нас в семье очень редко, ну, довольно редко мясо а, идет как продукт. Вот. Поэтому он ну, иногда немножко страдает, конечно, на эту тему, но тем не менее мы, там, отдельно для него что-то готовится и так далее. А, мой младший ребенок, он в принципе а, ему 6 лет практически, он никогда не ел, не употреблял, и ну, он не любит мясо и все, что мясное. А, моя жена, а, она может употреблять мясные продукты, но довольно редко, и это уже какие-то вещи, которые вот она готовит, вот э, такие фермерские, которые вкусные, которые очень такие своеобразные, то есть, ну, такого да. mm -hmm. а, То есть, э, это я правильно понимаю, что если больше э, мяса хочется, если человек мясоед, то это э, больше он посреди, посреди земля, да? Чем выше mm -hmm. мы по состоянию, нет, тем меньше нет, хочется нет. мяса. Нет, нет, немножко неправильно. Во-первых, такой вопрос здесь немножко... Это не связано, да? Нет, нет, это связано. Это связано, и это, я бы сказал, первично. Но дело в том, что огненные люди, огненные, они вообще не могут жить без мяса. То есть для них мясо это все. Ну, для лидерства, да, это же получается, им нужна вот эта энергия, поэтому они берут ее. Да, такая агрессивная, да, да. Вот, допустим, для водных, для водной среды, ну вот, для вашей, то есть это соу-соу, so -so, то есть можно с мясом, можно без мяса, можно подстроиться так, можно так. Для земляной среды там, ну, как бы приоритет, конечно же, мясо тоже. Но там нету тоже такой прямо необходимости, как вот в огненной, да. А все, что выше огненной среды, там, ну, мясо не нужно. Понятно. То есть, смотрите, в семье может рождаться любой ребенок? Один ребенок может быть землей, второй ребенок может быть нет, Нет, нет, нет, нет, нет. Здесь от родителей зависит. Здесь, здесь зависит от родителей. И, как правило, нет, ну, не как правило. В идеальном случае родители близки по своим средам. Это в идеальном случае они близки, и тогда дети получаются, ну, что-то такое, ну, скажем, похожее на родителей. Но когда по своим средам родители очень разнятся, к примеру, там, земля и воздух, ну, это трагедия, на самом деле. Это трагедия для семьи, это трагедия, ну, потому что дети там непредсказуемые, вот, поэтому, ну, здесь сложно что-то говорить, очень сложно. То есть, прежде чем выбрать партнера или партнершу, лучше прийти к вам, просмотреть среды и состояния, чтобы определить, насколько гармоничными отношения могут быть и как они могут развиваться, да? Ну, я бы сказал, в идеале это почувствовать своего партнера, да, то есть почувствовать, что он как, как он, какими глазами он тебя смотрит, потому что Uh, ну еще раз повторюсь, это трагедия когда очень uh, по, настолько разные среды у партнеров uh, и через какое-то время, да, почему вот происходит такое что ну, люди uh, там, женились, все хорошо классно, а через какое-то время они просто смотрят друг на друга такими глазами ну как с разных планет, как будто они вообще разные и нет ничего, что могло бы их объединить, потому что настолько разные энергии, настолько разные интересы ну, что просто вообще, ну, это это трагедия. вот Поэтому э, в идеале, конечно, нужно как-то этим вопросом заниматься, нужно э, более глубоко смотреть на эти вещи. Но с другой стороны, если у человека, э, если он пришел в этот мир, чтобы получить этот опыт, ну, значит, так надо, значит, он его получит. Владимир, ну вот послушайте, человечество уже живет довольно-таки долгий период жизни, да, вот эти вот ведические знания, которые вы получили, они же тоже дав давнишние, правильно? Да, джетиш — это очень-очень-очень древняя система, древняя наука о системах, да, на давнишняя. Так у меня тогда вопрос, как вы думаете, почему люди до сих пор несчастны, почему в выборе профессии, вот сколько профориентационных тестов уже сделано, сколько там типологии личности известно, там и и там другие, там тесты по Майер-Брикс и так далее, и так далее, много вообще классификаций, типажей личности, да, есть, почему все равно? Но до сих пор люди как-то то ли этого не знают, то ли этим не пользуются, и они до сих пор остаются несчастными, выбирая неправильное дело, не то, которое им подходит, не того партнера. Почему так происходит? Я вам отвечу на этот вопрос философски. Каждый человек, нет, каждая душа, когда приходит в этот мир, она приходит за определенным опытом. Вот, это, кстати, один очень тоже важный момент, который мы делаем, да? опыт может быть разный, и опыт может быть болезненный какой-то, и когда человеку нужно прожить этот опыт, он в любом случае его проживет, да, он в любом случае получит этот болезненный опыт, но мы даем возможность его прожить, скажем, внутри, то есть, это ну, в определенном состоянии, в состоянии измененного сознания. Вот. И он это проживает ну, условно виртуально, да, вот. назовем это так. И тогда в жизни он проявится не так жестко. А, допустим, но ну, если там суждено ему было, там, ну, не знаю, там, в авиакатастрофе там, погибнуть, еще что-нибудь такого плана, вот, то, ну, он будет лететь, там, тряхнет самолет пять раз, конечно, он испугается. там ему будет страшно, но он больше какую-то часть он этого отжил. Ну, я утрированно сейчас немножко говорю, вот, для примера. Вот, вот такой важный момент, такое отклонение. А, все, что происходит ну, на Земле с человеком, ну, это есть какой-то замысел, каких-то сил а, понять и осознать, которые, но ну, ну, у обычных людей, ну, у меня в том числе нет такой возможности. Вот. Поэтому все, что я делаю, это я стараюсь максимально использовать свой потенциал. То, что у меня есть, очень я владею, для того, чтобы реализовать его через себя и при этом помочь людям. Владимир, слушайте, у меня родился такой вопрос, если вы можете определить среду и состояние человека, да, может быть и народности, вот как мы, белорусы, да, можно в целом определить среду и состояние нашего народа, и, ну, мы не говорим в нашем проекте про политику, да, но просто теоретически, можно ли подобрать правителя, Uh, по среде и состоянию, подходящему народу на данный период. Интересный у вас вопрос, Александра. Uh, на самом деле, вы правы. Uh, действительно, каждый ну, народ, народность uh, имеет uh, определенную, ну, uh, скажем, основную энергию. Вот у белорусов это воздушная. То есть при, более, здесь больше людей воздушных, ну здесь вообще сама, в самой стране больше такой воздушной энергии. А, вот, ну, по поводу правителя и правления и вообще вот этой всей политической системы, ну здесь есть только один единственный нюанс а, в том, что а, кому либо чему а, должен служить этот человек. Потому что это очень большая ответственность. И если э, он это все делает исключительно для себя, для своей гордыни, для своей власти, то ну, это в любом случае приведет к краху его и системы и так далее. Но если у него есть какое-то служение, да, то есть он к э, какой-то цели идет, да, то есть вот там, ну, не знаю, чтобы там были люди чуть более осведомленнее, чуть более счастливее, чуть более а, лучше себя чувствовали, тогда в этом есть некий смысл. Вот. Ну, а, ну, можно же подобрать вот человека, чтобы был в состоянии интереса, нет, состоя... нет, нет, нет. Дело в том, что правитель, они могут быть только в состоянии либо владения, либо огонь владения, либо воздух владения. Потому что в состоянии интереса вы его не заставите быть правителем. Ну, это, это не его. Но очень хорошо, когда, знаете, вот раньше... Всегда у всех правителей были ну, как бы так сказать, советники, да, то есть это люди, вот, которые вот именно в этом интересе, да, и которые обладают вот этими знаниями и информацией. Когда правитель он живет не для себя, да, то он прислушивается, да, он в состоянии смерить свою гордыню, и он прислушивается к этим людям, которые дают ему совет. Вот, но Потому что он знает, что они находятся в состоянии интереса, и для них самое главное и самое важное – это вот, э, правильно все донести ему эту информацию. То есть они э, никем не куплены, не, не, у них нет никакой там заинтересованности в личных Бентли и так далее. Ну, им это неинтересно. То есть для них это вторично абсолютно. Вот. вот. Очень интересные знания, спасибо за то, что вы их открыли, и, и мне тоже, и нашим участникам. Владимир, может быть, тогда вы нам порекомендуете какие-то книги почитать, может быть, на эту тему психологическую, или, может быть, фильмы есть вот по этой теме, что можно посмотреть, почитать? Я вам порекомендую вообще ничего не читать, ничего не смотреть на эту тему, потому что столько мусора, столько всякой ерунды. Единственное, где вы можете почерпнуть эти знания, есть в открытом доступе в YouTube лекции Дениса Руслановича Бугулова. Вот. Есть там и про женское счастье, и про женское предназначение лекции. Вот их нужно, можно слушать. И там вы подчеркнете для себя ну, истинные знания и истинную природу mm -hmm. а, Скажите, а вот Денис Бугулов тогда у кого учился? Вы учились у него, а он у кого? А, он учился, он много где. То есть ждете, что его познакомил, а, даже не, не помню, а, в Украине живет. Не помню человека, в Украине живет он. Потом он, он очень долго учился. Он в Индию ездил. А потом сюда приезжал э, человек э, Далеша Мархантпури. <laughs> вот. То есть он много откуда собирал и, получается, сублинировал все вот эти знания. Да, то есть он из из ведов, и из различных писаний. Вот. Ну, плюс к тому, что он как бы, человек в интересе, то есть он живет этим, понимаете. Вот. А, поэтому я не могу так назвать и сказать ну, вот какого-то одного человека. Вот. Потому что кроме него, допустим, в Беларуси, ну, таких, таких, где я, по крайней мере, не знаю. Конечно, они есть, но я просто не знаю. А свои видеолекции вы какие-то ведете? Ну, я понимаю, что работаете вы в индивидуальной э, терапии и групповой терапии, вот предпочитаете вживую, да? А какие-то вы сами онлайн лекции записываете? На сегодняшний день я просто веду Инстаграм, там я просто ну, такие небольшие информационные статьи выкладываю. Пока что лекций у меня нету. Ну, Конечно, я к этому приду, вот, но на сегодняшний день пока у меня этого нет. Хорошо, Владимир, у меня тогда следующий вопрос: а из такой, из художественной литературы, из художественных фильмов что бы вы посоветовали, порекомендовали, что на душу, на душу вам просится, вспоминается сейчас, да? Посмотреть или почитать? Ну, мне очень нравится и нравилось. Ну, я Германа Гесса прочитал, ну, много различных произведений. Потом, не знаю, мне Чехов нравится, Толстой, Пушкин. Ну, вот. Все зависит от настроения, от состояния. И какое я хочу получить состояние, а, прочитав какую-то книгу. Если мне нужно грустить, я читаю одну. А, если мне нужна ясность, я читаю другую. А, я хочу здесь сказать так. Просто вот когда вы берете какую-то книгу, да, почувствуйте ее. Просто почувствуйте. Вот. И тогда... Вы поймете, нужно вам читать ее, либо не нужно, либо что она вам принесет, либо какой вы опыт из этого изучаете. И вот вспомнилось, я не помню писателя, но книга довольно известная и она очень интересная. Шантаран про про Индию, да, да. То есть вот она погружает в такие классные состояния. То есть вот к примеру, очень актуально для людей, которые боятся попасть в тюрьму, там еще что-то, там они проживут ее просто так, хорошо прочувствуют, что ну, уже может и не понадобиться. А из фильмов что вспоминается? Из фильмов, ну, есть такой фильм, который ну, на меня в свое время произвел очень большое впечатление, «Револьвер». Я не помню, кто... Кто его режиссер? Ну, он довольно распространен. Ну, там, в 2010 году он был или восьмом экранизирован. А, а что там зацепило? В что этом то, что, по сути, человек взглянул на все как на систему, и для того, чтобы разобраться с этой системой, он вышел ну, в такое состояние как надсистемное, чтобы ну, это все полностью видеть и, и понимать, что происходит. Вот. Спасибо большое. Слушай, послушайте, Владимир, вы упомянули Индию, да? А сами вы, вот где за пределами Беларуси были, что вам понравилось и какое, в какое место вас тянет? Где ваше место силы, может быть? Не знаю. А, ну, в Индии я не был. Ну, не знаю, может, это даже и хорошо. А, ну, я... Всю Европу объездил. Но ну, больше всего мне понравилось в Грузии. Мы были в горах, там какое-то время жили. Ну и, конечно, вот эти люди, которые сердечные. Ну это просто ну, такая энергия, когда ну, вот все, все, открытость вот эта вот, такая сердечность. Вот это меня цепляет. Истинность, я бы сказал, правды больше. На меньше. Вот, открытость такой а, а вот в Беларуси, где ваше место силы? Есть ли оно вообще у вас? В Беларуси, конечно, это Новогрудок, это замок первый ВКЛ, ну, вернее, то, что там от него осталось. Невероятное впечатление, просто такая мощь, такая энергия. Ну, Просто незабываемо. Вот, здорово. Если честно, никогда там не была. Надо будет действительно посмотреть. Мы Беларусь-то свою плохо знаем. Может быть, вся ситуация с этой пандемией и возвращает нас к истокам, к родной земле. Хорошо, давайте потихонечку прощаться. Я благодарю наших участников, которые с нами были. Я благодарю вас, Владимир, за эфир. Спасибо. Напомню, что запись эфира я потом выложу на YouTube, и она будет доступна, вы можете пересмотреть ее. Ссылки на центр, где непосредственно практикует Владимир Исюкайтесь, вы тоже можете найти у нас в отзыве, да? это Центр индивидуального развития ДМ, вы можете еще раз подробно почитать о Владимире, о... И в Инстаграм найти его посты и почитать именно о той программе, которая будет начинаться осенью, да? глубокая программа ну, а вечером была Донова Александра и проект ⁇ Люди вне профессии ⁇ Если вы хотите быть нашим спикером или вы знаете человека с интересной историей, который нашел этот баланс и обрел вот этот вот свой путь, вы можете написать мне в личное сообщение или в группу ⁇ Люди вне профессии ⁇ в Фейсбуке или в Инстаграм. И мы пригласим обязательно этого человека к нам на эфир. Если вы хотите быть волонтером в нашем проекте, то мы тоже вас приглашаем. Вы можете попробовать себя в качестве ведущего эфиров. Вы можете попробовать себя в качестве такого переговорщика, который связывается с нашими интересными спикерами. Что вас ждет а, интересного, если вы будете волонтером? Во-первых, вы вольетесь в команду, которая ведет интересный проект. Это каждый понедельник встречи с удивительными людьми в Белоруссии и не только. А, это возможность получить опыт абсолютно бесплатно, получить опыт а, в какой-либо сфере. Uh, и плюс позитивное общение. Приходите к нам. Uh, и я напоследок хочу, uh, чтобы Владимиру передать слово. Может быть, какое-то пожелание участникам и людям, которые к вам будут приходить в центр, вы можете сказать. Uh, я могу пожелать единственное, это лучше себя чувствовать. <laughs> чувствовать свое тело, чувствовать, что вы есть. И тогда с вами все будет хорошо. Ну Спасибо и, естественно, большое. конечно, приходите к нам в центр, мы вам поможем почувствовать себя. Спасибо большое. Действительно приятно, что в Беларуси есть люди, которые и а, сами нашли свой путь, и другим помогают. Поэтому приятно было сегодня с вами общаться. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.